В начале весны новости с колес рассказывали про московскую фирму ААТ, которая мало известна широкой публике, но является действительно серьезным игроком на рынке автокомпонентов. Коротко напомним, Alpha Automotive Technologies — это совместное предприятие, в котором ключевым владельцем значится японская корпорация IHI, а 17-процентной долей владеет московская АМО «ЗИЛ». Сам завод с 2007 года занимается штамповкой кузовных деталей для российских автозаводов, а также под сборкой автокомпонентов. Это сторожил рынка, который штамповал кузовщину еще для первых логанов. Так, именно отсюда на московский конвейер марки Renault, где собирали дастеры, каптюры и арканы, уходили лицевые панели. Кроме того, предприятие выполняло заказы АвтоВАЗа, Даймлера и Калужского по СМА Рус. В марте японская сторона будто бы остановила российское производство, а затем пошли слухи, что долю корпорации IHI вообще выкупят московские власти. Отчасти это согласовывалось с обещаниями бывшего завода Renault Россия» наладить выпуск некой полностью оригинальной модели. Дескать, новый «Москвич» может оказаться совершенно новым, а не переименованным китайцем. Любопытные размышлизмы подогрела газета Авторевью, сообщившая, будто на французской платформе Global S действительно готовился некий бюджетник, и теоретически этот проект можно довести до товарной кондиции. Однако представители Alpha Automotive Technologies опровергли смену учредителей. Более того, в официальном письме в редакцию канала АвтоПлюс нас заверили, что завод работает. Сегодня производственный график ААТ сопряжен со срочными разовыми заказами АО «АвтоВАЗ». Испытывает простое вследствие падения объемов производства «АвтоВАЗа» и закрытия московского завода «Рено Россия». В текущих экономических реалиях производственный потенциал и инженерные компетенции ААТ востребованы в рамках совместных проектов с «АвтоВАЗом» производствами «Хавейл» и «ПСМА РУС». Так что, если Renault Duster действительно захотят перенести на конвейер автоваза, без кузовной штамповки он не останется. Ну а будущий москвич наверняка окажется перелицованным китайцем. Скорее всего, марки «Джак».